Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре один из самых популярных сетевых триммеров Это триммер Wall Detailer Если быть более точным, то сегодня у нас на рассмотрении Wall Detailer Extra Wide То есть триммер с более широким, чем стандартный нож Как указано на коробке, на 6 мм шире Производитель заявляет ширину 38 мм Но, честно говоря, откуда взялась такая цифра для меня, довольно-таки странно вот у меня есть тут циркуль. если измерить нож, собственно нож, то получается величина 36 мм, если измерить гребенку, то получается размер 40 мм. Ну, видимо, думали-думали товарищи, ничего не придумали, как взять средний. Ну, 38, так 38. На самом деле это не так важно, как то, что здесь используется Т-образный нож широкий, который был бы очень удобен для Hair Тату, если бы а, не одно «но». Как вы видите, у Т-образного ножа у Wall Detailer имеются довольно широкие а, боковые части, на которых нет зубчиков. Соответственно, в этой части он не будет срезать. Из каких соображений их сделали такими большими, для меня загадка. Мне кажется, это будет не вполне удобно при оформлении Hair Для обычных работ накантовочных, для сведений это не представляет никакой проблемы. Нож здесь не быстросъемный, нож здесь на винтах. Для того, чтобы его снять, почистить, какие-то действия с ним произвести, необходимо отвернуть два этих винта. Ну, насколько это большая проблема, я думаю, для Триммер это не проблема, поскольку волос срезаемый здесь очень короткий, он ничего особо не забивает. А дальше, что необходимо отметить. А с завода нож поставляется с установленной длиной среза порядка 0,4 мм. А при необходимости можно выставить данный нож, что называется, в ноль. А для этого нужно будет отвернуть, там имеется два винта, поправить, сдвинуть на нужный уровень и дальше будет вам счастье. Повторюсь, я никому не рекомендую изменять длину среза без необходимости. Если вы работаете и вас все устраивает, не экспериментируйте. Иначе перепилите шею одному из ваших клиентов. Если вы видите, что ваш триммер однозначно оставляет слишком длинный волос, да, тогда можно поизвращаться, сделать срез покороче. Если говорить о детейлере со стандартным ножом на 6 мм более узким, чем этот, то там в комплекте шла специальная приспособа китайская для установки э, стандартной длинной среза Здесь ее в комплекте нет, зажопили, но как производитель комментирует, что такой триммер покупают только профессионалы, которые уже и так умеют настраивать. Возможно, в одном из последующих видео я покажу, как это сделать легко и просто, и без последствий для клиента. Дальше, что еще необходимо сказать об этой машинке? Эргономика. Машинка довольно удобно лежит в руке, практически полностью попадает в мой кулак. Тяжеленькая, 190 грамм. Такой вес имеет некоторые машинки для стрижки. Тримеры же, как правило, гораздо легче. Имеют вес порядка 120 граммов. Но ну, Здесь вот 190. В принципе, я не скажу, что это тяжело. Наверное, для тонких работ это в определенной степени даже удобно. Лучше чувствуется вес. Довольно симпатичная хромированная Поверхность, но на этой хромированной поверхности очень уж легко а, остаются следы пальцев. Двигатель. Здесь установлен роторный двигатель. Мощность производитель нигде не указывает, но тем не менее у нас есть небольшая подсказка. Это блок питания. Если внимательно посмотреть на блок питания, то мы здесь увидим цифру: 6 Вт. Итак, выходная мощность а стала быть мощность потребления. Электромотора в данном триммере составляет 6 Вт Много это или мало Ну, На самом деле тот же Мозор Хром Стайл Машинка для стрижки Достаточно мощная машинка Имеет стандартную мощность 5 Вт Которая, однако, там может в определенный момент Подниматься до 20, если жесткий волос То есть, в принципе, для триммера Этого за глаза Минусы Что можно сказать о минусах На самом деле, мне чисто субъективно Не очень нравится его дизайн С одной стороны он очень красивый С другой стороны он очень уродливый не нравится мне здесь длина провода Провод здесь идет длиной всего лишь 2,4 метра Это довольно-таки мало Хотелось бы, чтобы здесь было хотя бы 3 метра Но в идеале вообще 4 Кому помешают эти лишние метры Может всегда их аккуратно скатать в бухту Перемотать стяжкой И пускай они там лежат, не мешаются Большинству, я думаю, было бы приятно Иметь возможность бегать вокруг клиента Вокруг кресла со всех сторон Не натягивая провод что еще можно сказать неприятного об этом триммере для меня лично неудобно эта кнопочка в задней части это скорее такой стилистический изыск функционально конечно было бы удобнее чтобы кнопка была где-нибудь сбоку чтобы можно было легко включать-выключать но это не проблема, поскольку триммер включили и дальше им работаем потом перестали работать, выключили бог с ним да? в принципе на этом недостатки пожалуй и закончились в целом Довольно приятное впечатление остается об этом триммере. Довольно хорошая, качественная вещь. Хороший, качественный нож. Нож просто замечательный здесь. Все, кто пробовали работать им, отмечают, что срез получается отличный. Чистые антенки никакие не оставляют в один проход. Поэтому рекомендую к покупке. Тем более, если у вас уже есть какие-то машинки серии 500, то будет приятно собрать такое комбо из машинок, которые отлично дополняют друг друга по цвету и по дизайну. Допустим, detailer э, Magic Clip Cordless, э, плюс Super Tapper Cordless 5 Star, плюс фен, там, не знаю, Wall Super Dry в бордовом цвете, плюс еще там для тех, кто занимается еще и девушками, утюжок в таком же бордовом цвете. Прикольно? Прикольно. Я бы, пожалуй, собрал такой компу. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы или замечания, комментарии, пишите в комментариях к видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Енотпостригун», вступайте в нашу группу ВКонтакте Постригун. ну и заходите на наш сайт «Енотпостригун.ру», где вы можете всегда увидеть цены. А также обращаю внимание, что в описании под видео я всегда оставляю ссылку на товар в нашем магазине, где вы можете не только посмотреть цену, но и посмотреть характеристики этого товара. На этом на сегодня все. Пока-пока.